Всем привет, буду читать по бумажке, чтобы ничего не забыть. Хотел сказать спасибо Мирону, Василию и Ивану за концертную поддержку, а также всем, кто эту затею поддержал. Оказалось, что мы, музыканты, тоже умеем цеховую солидарность. Хотел сказать спасибо всем, кто мне помогал и кто меня поддерживал. Если начну перечислять всех и каждого, могу делать это до старости. Теперь у нас с вами есть собранные вами деньги. Что мы будем делать с ними? Часть этих денег пойдет профильным правозащитным организациям, которые мне в том числе оказывали помощь, таким как Агора и Открытая Россия, а также инфопорталу Медиазона. Игра... и Игла Главное, теперь мы сможем из собранных денег, если это потребуется, поддержать музыкантов, столкнувшихся с проблемой несправедливой отмены концертов. Я хочу выразить слова поддержки группам iSpeak и Zone. Эти и другие музыканты могут рассчитывать на мою любую посильную помощь в этом вопросе. Давайте решать все эти траблы вместе, невзирая на политические, вкусовые и прочие разногласия. Еще раз спасибо вам всем.